Петр Вяземский Снова думы Друг мой милый, Друг мой верный, День волнуюсь, ночь не сплю, это признак немизерный, Что страдаю и люблю, Осенило на мгновенье, словно молний удар, Где найти теперь спасение, Остудить немного жар. Если вместе сводится случай, то я знаю наперед Песню радостных созвучий. Пусть же случай нас ведет. Ходят, бродят корабли На другом конце земли. Жаль, что эти корабли Нас с тобой не увлекли. Снова думал друг мой милый. Помнишь ли гонителя И амурчик легкокрылый Заменил спасителя. Светской барщины неволю Сколько можно исправлять В экспедицию на полус? Капитан согласен взять Беленсгаузен откроет В южном море материк Для таких, как мы, герои, У пингвинов свой ледник. Ходят-бродят корабли На другом конце земли, Только эти корабли Взять нас на борт не могли.